Всем привет! С вами Олеся Селезнева. Ну что ж, лето прошло и осень. Это то время, когда многие люди начинают задумываться о своих доходах, ищут новые возможности. Собственно, также со мной произошла такая же ситуация несколько лет назад, примерно в этот же период времени. Я рассмотрела для себя одну очень классную бизнес-идею, можно сказать, идею под ключ, которая по сегодняшний день дает возможность спокойно существовать, развиваться, заниматься любимым делом, семьей, детьми и так далее. Первое, что у нас нам дала эта возможность мы смогли рассчитаться с кредитами которые не давали спокойно спать на сегодняшний день мы уже смогли приобрести несколько объектов недвижимости для нашей семьи и детей до да, которые растут за четыре года сотрудничества с компанией мы поменяли три машины брали их все из салона ну и, конечно, мы имеем возможность отдыхать несколько раз в год с семьей. Уникальность этой идеи в том, что она не требует больших финансовых вложений, и уже через полгода-год вы сможете выйти на стабильный доход, равный более 100 тысяч рублей и выше. Поэтому сегодня я решила провести открытую встречу, презентацию, на которой я как раз таки расскажу, что же за инструмент, что нужно делать и как уже сегодня изменить свою жизнь. Поэтому приглашаю именно тебя. Если это получилось у меня, получится и у тебя. До встречи!